Привет всем. Незапланированные, без всякой задней мысли, проезжаю мимо того самого Воткинского завода, который упоминал господин Риктор. А это тот самый Воткинск. Вот так вот, нежданно-негаданно.